Всем привет, вы на канале ТВ. И с 1 ноября в Тикси стартовали веселые прилипалы 4 И сегодня мы о них расскажем Да, всем привет Вот условия акции такие же, как и всегда Совершив покупку, за каждые 500 рублей в чеке Мы получаем одну прилипалу на кассе но есть товары спонсоры Точно, есть товары спонсоры Вот с 1 по 14 ноября Допустим Купив 4 жвачки Получаешь одну прилипалу Или купив 4 вискоса Получаешь одну прилипалу За два товара Одну прилипалу Это вот э, соус Или две шоколадки покупаешь Одну прилипалу Катюш переворачивай Посмотрим, что там еще, какие условия. Так, смотрите, что еще есть. Один товар, одна игрушка. Вот эти товары с 1 по 14 ноября. Купив один товар, получаешь одну игрушку. Вот четыре товара, одна игрушка. За два товара одна игрушка. Вот два товара. И за еще один товар, две игрушки. А вот это да, вообще это круто. За супер. один товар, две игрушки. Напоминаем, с 1 по 14 ноября. То Ставь лайк, если тебе это пригодилось. Один товар, одна игрушка. Тоже вполне выгодное предложение. Ну да, Здесь чипсики, газировочка. Не очень полезный товар, но mm -hmm. все же. Вот так же четыре товара, одна игрушка. Это сок. Угу. Вот смотрите, что мы купили. Мы купили чипсы лейс краб и чипсы лейс солью. За них нам дали одну... По одной прилипали. По да. да. одной как... Всего две. Да, всего две вот с этих чипс. Вот такой сыр. Сыр... А... Гауда, да. золото Европы. Европа. За него нам дали две, две прилипала. А за вот это моющее средство Фэри нам тоже дали две прилипала. Да. Она еще с да. идет подарок. Да. Вот, вот здесь такая игра. Ну, это как обычная игра для прилипал И еще тут а, представлены все прилипалы из коллекции. Вот да, здесь как, какие есть. И вот за эти четыре товара, о которых мы говорили раньше, нам дали семь штук, прилипал, да, Ну, шесть а вот за товары. Да, шесть за товары, а одну еще за сумму, одну за, сумму, да, вот, сумму от всех лучше. вот этих вот покупочек. Вот мы купили домик. Домик для прилепал в этот раз стоит 199 рублей. Если мы правильно помним... В, след... В, прошлый В прошлый раз, по-моему, стоило 299. Да, мне кажется, столько стоило, 300, я точно помню. Ну, 300, 290. Вот этот красивый домик с другой стороны. Сзади, точнее, с другой стороны здесь изображен, это что-то типа комикса. Катюша, открой его, посмотрим, У -у -у. что внутри. Сейчас. Вот тут для наших прилипал И еще продолжение комикса На крышечке uh -huh. Uh -huh. Открывается оно легко И закрывается тоже С помощью липучки uh -huh. А давайте теперь самое интересное Я прочитаю, как называется Каждый из прилипал И сколько их всего Зеркач, кног, Нокаут Резвый Рекс Мыслихват Синьорита, бригадира, Гантелькин, Пышка-вспышка, <шум> Шумный шон, Бобо Балеро, -бо Ушастик, Кате, Оракул Октопус, Сарделькин, <шум> Мистер Плут Космоеж, Алмазный ух, Фиалка, Дони Пони. Фокус-покус, ДАК, Капитан Бро, Рокопопс, -а Опасная Альпака. Крутые названия, ставь лайк, если понравились тебе названия, прилипал. Мне очень понравились эти названия. Вообще крутые. Угу. Так, ну что, сейчас, наверное, перейдем к самому интересному. Будем открывать наши прилипалы. Да, давайте. Ну что, приступим, так, давайте я возьму первый, так, посмотрим, сейчас откроем его, или вот так вот попробуем, что оно не открывается, Ну хорошо, попробуем самым нормальным способом, о, открылось, так, тут у нас котик, Чест честно, мое мнение, он немножко на сахиску похож, но, но это мое мнение, а что у него в руке? У него а, микрофон в руке, как я поняла. Мал маленький такой микрофончик, то есть это какой-то кот, который поет. Да, и всего прилипал. Будет 24 да, полной это коллекции. как в принципе всегда 24. Давай посмотрим, как он называется. Я, сейчас я поищу, найдем вот так. так. Вот он, это котен. О, это Катэ. А, кстати, Катэ, по-моему, еще встречался да, в я помню, в первой серии был розовый котик, его звали Катэ. Ребят, если вы помните, напишите в комментариях, ну, в какой из коллекций кажется, был. Катя думает в первой. Я, честно, не помню. Напишите в комментариях. Так, давайте приступим а, к следующему. Так, он уже тут почему-то открыт. Открыт был? Не, он был как на открыт. Ну, вот тут просто, наверное, зацепилось. Так, ну, кто это? Это зайчик, который танцует, как я поняла. Прикольный. Ставь да. лайк, если понравился. Мне понравился, мне просто нравится сочетание такого фиолетового с белым. Это его шапочка такой. И Поставь его. Шарфик, его да, давайте кота. его еще так быстренько. За, я не знаю, вам видно, тут он еще палочка такая, на которую он так опирается. Будет видно, будет видно. А сзади я вам не показала Тут, ой, надо аккуратно Сзади у него как это такой шарфик угу, Так, хорошо. его Как зовут? Зовут вроде как если Фокус-фокус, да Давайте его поставим Аккуратненько Сейчас повернем Фокус-фокус вот, Так, что же у нас дальше? Так, давайте дальше Откроем вот этот. Так там что-то красное, мне кажется. Так, и, и надо достать. Ой, ой, ой, ой. Ой, это повторка, жалко. Повторка. Это вот это, да, это вот это вот коте. Не повезло. Да, жалко. Это Не вот повезло. Вот это вот котик КТ. жалко. Ну, ничего страшного. Да, мы мал, уползим Будем на обмен. Да. да. Давайте перейдем к другому. Все же. Может тут новенькое? Так, о, здесь я вижу что-то новое не... А это собачка, это собачка. Вот такой песик. его. Давайте поставим его. Красивый песик, кому понравился песик лайк, поставьте пожалуйста песику. Да, он красивый. Мне он очень понравился. Миленький. а Это, как я поняла, пёсик-супергерой. У него сзади этот плащ такой. Угу. Красненький, как у супергероя. Давайте найдем его местечко и туда. И как его зовут? Так, его зовут, вот он, да, Резвый Рекс. Резвый Рекс. Красивый, да, это, да. классный. Да, мне он тоже место. понравился. Так, давайте приступим к следующему. Так, ребят, поддержите, Катю да, лайками, я не хочу чтобы повода, не чтобы попадались нам был... повторки. Ух, не повторка вроде, да. это. это, это, это, что, ты, я это я кто? На енота похож, мне кажется. Да. Давайте посмотрим. Красивенький. Красивый енотик, да. да. Как его зовут? А, его зовут Мистер Плут. О, <laughs> Мистер он. Плут. Прикольный. Сам мистер Плут. Такой в масочке. А сзади у него а что? Сзади, а сзади у него, ну ничего, просто серенькая спинка. Мне кажется, почему-то, что это енот. Но я не уверена. Но красиво выглядит. Ребята, а вы как думаете, кто это? Енот или кто? И где он, вот он тут? мистер Плут. Мистер да. Плут. Да, он. Угу, Сейчас ставим его на место. Вот домик. Так, так и у нас осталось всего лишь две прилипалки. У меня не было повторок. Блин, опять повторка. Это собака. Вот Тоже сегодня собаки нам не кошки? везет, вот, ребята. Да, Опять собак. собачка попалась. Опять. Да. Ага. Ну ладно, отложим в сторону. Да, и давайте. последняя прилипалка у -у -у. на сегодня. Новенькая что-то, это фиолетовое Мне кажется, это кем, кенгуру я не, не, Да, это, это Наверное, кенгуру это, это, наверное, кенгуру Ух ты, какая красивая Ставь мне лайк, кому понравилось Мне понравилось, красивая очень Такая девочка Да, я вижу, это девочка Ее зовут э, Фиалка Фиалка, вот. сзади там Покажи ее сзади А сзади, вот, сзади она как Угу. В не а смотри. если надпись "Тикис"? Сейчас. Мне интересно я на этих прилипало. Я смотрю, прилипавых. смотрю, смотрю. Ну пока что я не вижу, нет. Нет, просто какой-то значок есть на них. Да, У тебя значок есть на них? Да вот смотри, вот здесь вот, вот здесь какой-то значок. У меня просто Кенгурушка такая. Давайте ее поставим на место. Ну, Итак, повтора, из семи да. прилепал у нас пять а, разных да. и две Повторки. повтора. Ну что ж, будем собирать, и вы, ребята, собирайте. Это очень Всем удачи, очень хорошая и красивая. Коллекция. Желаем вам всем собрать как можно быстрее. Да. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.